Друзья, всем привет! Сегодня хотим показать вам интересную модель гирлянды для украшения елки. Это модель CL90. С ее помощью вы можете быстро и удобно нарядить вашу домашнюю красавицу елку. У нас ассортимент она представлена в трех вариантах свечения. Это белый, теплый, белый и мультиколор. А теперь давайте откроем одну упаковочку и посмотрим, что там внутри. Непосредственно сама гирлянда нас идет внутри. и инструкция. Давайте посмотрим конструкцию гирлянды, что она собой представляет. Представляет собой гирлянды металлическое кольцо диаметром 10 см, от которого исходят подвесы, при помощи которых вы уже можете украшать вашу елку. То есть кольцо насаживается на макушку елки и расправляется подвесом. Длина каждого подвеса составляет 2 метра. Таким образом, с помощью данной гирлянды вы можете нарезить елку высотой до 2,5 метров. Также в комплекте вместе с гирляндой управление происходит при помощи контроллера. Вы можете выбрать один из восьми режимов свечения. И гирлянда укомплектована сетевым, шнуром длиной 3 метра. А давайте теперь же посмотрим на гирлянду во включенном виде. Буквально за пару минут мы украсили нашу елку, расправив все семь подвесов. И вот такая красавица у нас получилась. Управление происходит при помощи контроллера. 8 режимов вы можете выбрать на свое усмотрение.